всем здорово приехал x6 и будем на нем делать ремонт пробовать э, грунт наполнитель фирмы дюр грунт эпоксидный тут как раз таки нужен фирмы дюр и мне еще прислали шпатевку она пока что одна у нас в украине представлена тоже попробуем ребята уже там попробовали помазали а теперь попробую я помажу что там будет получаться? Что хочется показать по этой машине? Пришла она ко мне со снятым крылом, снятым порогом, бампера в собранном виде, пошорканы Там я уже все помыл. Здесь накинул крыло и хочу показать основной косяк, с которым сталкиваются абсолютно все. Прям вот все и каждый хотя бы раз, два, три, но сталкивались. Особенно рихтовщики вот эти лентявчики а, рихтуют капец, плоскостей вообще нет а берутся за рихтовку, не примеряют по местам, по зазорам крылья и получается, что вот тут по торцу двери видно, что яма ее даже не старались выстукивать, здесь тычок изнутри вообще не трогали то есть тут хоть что-то делали пытались он видно привариться но не получалось а там надо стукнуть э, со стороны торца пару раз тут по плоскости что-то били-били шишак остался непонятный а задние двери вообще плоскости нет куча сисек оторванных вот таких то ли они куда-то торопились то ли это люди так работают, не знаю, не могу сказать. Ну, в общем, что мы тут будем делать? Я сейчас застукиваю вот эти вот э, штуковинки, чтобы у меня зазор более-менее куда-то хоть вышел. Пройдусь по плоскости молотком, засаживаю шишки, потому что есть. И мне надо еще снять ручки, молдинги, зеркала. Задняя дверь у нас прям очень плохенькая. Тут еще есть дверным проемом задней часть, точнее частью и с половиной дверного проема вот этой. Делать буду в ребро вот сюда под резинку, прятаться. Тут вроде немного, но тоже есть чем позаниматься. Все кривенько. Ладно, достучим, тут становится расширитель, накладка, надо ее будет примерять. Дырка на дырке. Потом, внимание, вопрос, что ж оно ржавеет, что ж оно гниет. Потому что изнутри есть доступ к влаге, Изнутри есть доступ к которые который мы никак не обработаем. Ну, как есть. Как и есть. Что-то варили, да? Что-то варили. Ладно, приступаем. Освобождаем двери от всего лишнего навесного. А, наверное, сейчас сначала помою, освобожу. Потом будем расчищать. Продолжим работы с BMW SX. Я подровнял торцы вдоль крыла, торцы между собой по дверям. И скинул их нафиг, потому что мне нужно работать сразу. И с дверным проемом, с двумя дверями, и потом параллельно с крылом. С крылом работы не так много. Разве что надо вот это вот устранить. Выровнять, нагреть. Нагреть, выровнять вычесать, расшить то, что тут пытались варить. И оно как получается? Американский пластик он херово варится. Очень херово варится. Не знаю почему. Европа варится отлично, Америка нихера не варится. Дают сразу такие трещины. То есть сделать фаску, расшить. И нанести сюда двухкомпонентный эпоксидный клей для пластика. Иначе он. Вон оно, все, ему дрова. Иначе оно не доживет у нас. Что будет сейчас происходить с дверями? Я чуть-чуть по ним прошелся а, кругом, подшибал вот эти вот пупырки от споттера. Теперь дверь вот это была ремонтная в Америке, нам ее надо расчистить. Аж до ребра расчищаем, снимаем, чтобы видеть, где еще был ремонт автокаром, чтобы поубирать за ним а, работу их. Я думаю, тут не сильно жирно, но все-таки. Здесь а что здесь? Здесь мне тоже надо. Двери будут делаться, верхней части, все, что целое под прибор, поэтому снимается полностью все. Снимаем это дело сразу, чтобы не затягивать на потом. И начнем мы, правильно, с обезжиривания. Нам нужно хоть чем, хоть как посмывать отсюда загрязнение. В данном случае мне под руку попался 647-й растворитель. Он для этих дел сгодится. То есть смыть как у всякую с двери и можно. Участие примет Makita 6050 БО. Круги Кубитрон 80-ка. И чуть позже 120-ка уже перед подготовкой как раз. Времени это... Немного занимает, но качество на выходе хорошее. Я сразу просматриваю по плоскостям, что еще тут мне может не понравиться, чтобы понимать, где мне, какие работы потом проводить в дальнейшем. Поехали. Ребята, дичь какая-то происходит непонятная Взял я новый кубитрон Новый И я дочистил от до сюда вот эту часть Это я уже добивал тут другим стареньким Что-то непонятное стало происходить с кубитроном Я это обратил внимание давно еще Но я сейчас все реже готовлю, я чуть больше крашу И ну, пацаны как-то молчат, ничего мне не говорили А дичь какого плана? Мало того, что я за это время уже должен был давно дверь снести и уже отшпатлевать ее одну, я ее не могу снести, и одного круга уже не хватает на дверь. Кубитрон поскудится, Как, как только они продали э, лицензию по Кубитрону, это было два года назад, все, Кубитрон становится потихоньку очком. Надо искать что-то другое по крупному, именно крупному абразиву, на замену Кубитрону. Потому что у меня, допустим, такой результат ни хрена не устраивает. Буду сейчас потихоньку смотреть в сторону Ковакса. Мерка мне не зашла еще тогда, как я ее попробовал. Иридиум это то же самое, только по цене неинтересное. А вот за Ковакс я чуть-чуть слышал информации. Напишите в комментариях у кого такое же мнение по Кубитрону. И по Коваксу, по-моему, Heavy Cut он называется у них. Есть ли глобальная разница по качеству работы? Потому что надо что-то подыскивать. Меня такой результат нифига не устраивает. Что такое, 40 минут я еще не вычислил дверь, уже надо одевать второй круг. Это просто бред какой-то. А я за 40 минут раньше, ну пускай ладно, за час вот такой капот снимал целиком до голого металла. Так, чтобы не терять время зря, пока я там буду драть эту дверку, а здесь у меня уже шпакло будет подсыхать. Поэтому обезжириваем. хорошенько. Я тут еще прошел молоточком кое-что простукивал в процессе перетирки. То, что сразу видел, обнаружил. И сейчас делаем, будем делать несколько протяжек. Первая протяжка по самым вот этим грубым ямам. Это будет стекловолокно. И потом две протяжки, шпатлевка универсальная от компании Дюр. Посмотрим, как она себя ведет по порам, как она высыхает и как она, самое главное, перетирается. Это стекловолокно от Ликлера. Его надо немного расходовать, и шпатлевка небольшой, поэтому вот такой банки сколько мне полтора килограмма хватает на всю жизнь перемешиваем и по бырику закидываемся как бы сейчас немного было шпакла точнее этого твердоса шпакло на улице плюс 29 понеслась именно по ямам не стараемся ей ничего выровнять это бесполезная затея закладываем закладываем закладываем все сразу лишнее явно лишнее собираем та же тема чисто по ямкам Потому что тут спотеры они понаставляли. Пацаны работают. Точнее, зарабатывают. Это мы работаем. Они задние таких 8-10 машин сделали. С каждой по 100 долларов за такую рихтовку взяли. клиенту типа недорого якобы сделано И сами бабок заработали. Реально, ну, тема заезжены уже прокатана. Так, отсюда выдернулась значит надо и в эту сторону раз и два все уже начала подмерзать не трогаем 5-7 минут перекурчик собираем вот эти вот лишние шишечки ну, короче по стандартной схеме все собираем Я сейчас покажу шпатлевку дюр дюр шпатлевка универсальная есть пока что только одна значит на каемке крышки у нас резинка не знаю хорошо это или плохо но она там есть такая подвижненькая ну, мы ее уже пользовались ребята работали поэтому она перемешанная готова, так сказать, к применению ничего в ней особого в работе нету То все точно так же, как и с любыми другими шпатлевками 2-3% отвердителя сейчас я посмотрю, как она наносится, как перемешивается какие мне по нанесению там понравится, не понравится. И будем делать в два прохода. Первым проходом я сейчас примерно подровняю э, самые крупные грехи. Также 5-7 минут подрежу шишки лишние. Я тут уже все поподрезал. И потом с большим шпателем частично там пройдемся. Тут, ну, тут можно узеньким все сделать. Тут полукруглая часть нижняя. Большой тут нет необходимости в нем. Так, ну по перемешиванию нормально, в принципе, шпатлевка как шпатлевка. Знаете, у меня последнее время к основным наполняющим шпатлевкам претензий нет никаких вообще. Потому что все они в среднем плюс-минус одинаково работают. Да, есть, конечно, шпатлевки, у которых там прямо, ну, прямо реально вау, и тянется, и трется. И поры, и все остальное на высшем уровне. А все остальное, плюс-минус, оно одинаково. А вот по пластику шпатлевки, вот это, да. Огромнейший такой полувопросничек. Тянется хорошо. Такая, как глинка такая, прямо свеженькая сыренькая то есть наносить приятно глобально чтобы поры ну по крайней мере дыр я не вижу сейчас это уже хорошо потому что есть такие шпатлевки которые при одном только нанесении уже дырявятся тут я этого не вижу это хорошо так, чуть-чуть мне не хватило, До, до наносить буду чуть-чуть попозже. Очень важно, конечно, как она будет тереться. И что при этом, как она будет тереться, будет происходить. Все, подсыхает тоже. Предсказуемо уже начинает густеть на шпателе, за шпателем точнее. есть ждем 5-7 минут подрезаем вот эти вот шапочки и еще раз протягиваем так, тут я перебил шишки макушки сохнет шпатлевка хорошо удивительно сейчас тепло жарко я бы даже сказал пор нет это радует то есть это уже интересно не знаю у кого они сперли формулу или чья это шпатлевка там внутри банок, но шпатлевка неплохая. Я работал и худшими шпатлевками раньше. Сейчас берем большой шпатель, чтобы можно было э, по плоскостям хорошо пройтись. Накладываю. побольше, пошире, лучше сразу протянуть его пошире туда закинуть, потому что так или иначе металл играя, а шпатлевка шусаживает стягивает металл. потом придется дошпатлевывать. А зачем это делать потом, если можно это сделать сразу. раз, два, все, больше туда не лезем. ай, ай а я ну не упала. Так, тут тоже тоненько перетяну. хоть тут и повреждение типа было небольшое, но перетяжечку сделаю на полную. И надеюсь, что за одну перетирочку мы это все дело поправим. Тут я как говорил, мне большой шпатель не нужен. Я полукругом загинаю. Вот этот и протягивал. Тут повреждение продольное, поэтому вот такая протяжечка нам поможет. Отлично, ну и тут подобрать. Все, так, эта полоса нам не мешает На торцах потом посрезаем Все, эта дверь Сейчас по времени уже 6 часов В воскресенье Я, может, еще эту успею прошпатлевать Сделать буду то же самое И завтра приду Она хорошо высохнет Буду пробовать тереть ее Так, сразу вот эти с торцов надо повыгребать. Там, где мы не должны особо краситься. Начинаем продолжать. Пока у нас в боксе тишина, я тут один с утреца. Можно спокойно поговорить и посмотреть. За ночь все у нас хорошо высохло. Я там дверь накидал. А, две протяжки волокном, потому что тут я чуть-чуть торец подращивал. И три протяжки не толстых поклон тереть сейчас я буду сейчас сейчас большим бруском 80 -кой. с пыли отводом поэтому будет чуть-чуть шумно мне интересно просто забивает она или нет наждак уже бушный есть небольшие забитости но они не критичны Забивает. забивает обычно когда э, шпатлевка не забивает ты вот так вот делаешь и там все чисто а здесь забивает здесь щеточки по металлу сейчас покажу как я это устраняю беру Щеточку по металлу, металлическую. Делаю вот так. Оно не вредит особо зерну наждака. Смотрим, вот опять он чистый. Уже буду работать там, где потер. Именно ее пор Я не вижу микро Вот там где уже потер Уже нормально Сейчас потрем там где еще не тер Это Все как обычно Обычная бюджетка Ожидать особо Нечего Первый слой Подзабивает Да есть чуть-чуть в начале Дальше не подзабивает Такие вот дела. <смех> Ладно, дотираем. Тут надо еще будет делать протяжку одну. Попробовали. Попробовали шпакло. Обычно бюджетное шпакло. С первого слоя забивает, потом не забивает. Деталюхи у нас готовы под грунт. Тут все обезжирено сначала кинем эпоксид это тоже один из правильных способов ремонта закрывать шпатлеванные участки эпоксидом потом грунтовать также и правильно грунтовать не закрывая эпоксидом то есть это не противоречащие друг другу процедуры но можно делать и так и так значит грунтовать эпоксидом буду зону чуть шире чем буду накидывать наполнитель а Наполнитель, ну, допустим, здесь Будет лежать Вот такой зоной Ручки еще не мотовал, там тоже все будет сдираться а Эпоксидом, соответственно, накрываю чуть-чуть меньше Смотрим эпоксидный грунт У него D240 отвердитель 2 к 1 И 110 разбавитель Как ни странно, разбавитель универсальный Обычно к эпоксидным грунтам идут свои типы разбавителей не знаю с чем это связано у них но всегда читайте ТДС, это очень важно, потому что иногда люди зачастую точнее, люди ошибаются принимая во внимание тот факт что та вот у той компании так значит и у этой так, нет э -э как правило к эпоксидному грунту свои эпоксидные разбавители это как раз таки это у большинства компаний так принято, не знаю почему здесь такой вот подход к выбору выбору но как есть значит какая процедура сейчас будет хорошо вымешиваем это займет у меня пару минут наносим эпоксидный грунт и сколько у него сушки пара пам 12 часов но ну, это полное высыхание на то чтобы его там перетирать но нам ну, я думаю часок может быть даже полтора часика уйдет перед тем как мы будем на него класть грунт-наполнитель. Если класть грунт-наполнитель на недосушенный эпоксидный грунт, у вас потом будет отслоение от эпоксидного грунта. Сам эпоксидный грунт держаться будет, но будет отслоение. Дюза 1.6, 1.8. У меня задача тут... Ага, стоп. Мокрый по-мокрому. Вот. Мокрый по-мокрому. 45 минут. Извиняюсь, тут два столбика. 45 минут, ну, грубо говоря, час. Дюза 1.3, 1.4. 1,3-1,4. Хорошо, у меня есть на эрганзу 1,4. С нее и нанесем как раз таки. Почти вымешал. 1,4. Давление полтора Поехали. Эпоксидный грунт наносится тонкими слоями, тем более мокрый по мокрому. Исключительно тонкими слоями. Как и любой другой грунт, первый слой наносится самым в самом широком варианте, тоненько. Нет задачи заливать как наполнителем. Он хоть эпоксидный грунт и является наполнителем, очень хорошим, кстати, наполнителем, но не в версии мокрый по мокрому. Тут он как именно защита, как изолятор. Все, этой изоляции более чем достаточно. Оставляем на час и потом наносим наполнитель. Грунт возьму черный. Объясню почему. Если проблема какая-то в грунтах и существует, она лучше всего себя показывает в черных грунтах. В плане усадки. Черный пигмент в грунтах дает вот это противное свойство долгой усадки, просадки в риску. Долгий в плане, то есть он не сразу после высыхания уже закончил свое движение вниз, а еще продолжает в течение нескольких там дней сушки. Это мы и проверим. Посмотрим. Как оно будет все дело происходить. По это, именно поэтому черными грунтами я не пользуюсь. Даже по леклеру. Ну-ну-ну. Темно-серый, да, но не черный. Так, что у него тут пишет? D220. Ребят, пока искал, сюда отвердос, что взял в руки, эпоксидный разбавитель. А тогда внимание вопрос. А чего вы его тут не прописали? Я как обычный пользователь, который купил на рынке и а -а -а -а, ничего не знаю. Беру и читаю, тут есть ТДС. То есть, если бы было только вот такое обозначение, ТДС, читайте, я бы полез в ТДС. -ку. Тут написано разбавитель 110. -й. А у вас есть 140-й. Я не исключаю, что где-то там в ТДС-ке он есть. Прописано. Но у вас, если банки не совпадают с ТДС-ками, нахрен тогда вообще ничего не печатать тут. Какой-то бред реально. Попробую как-нибудь его с разбавоном потом. Так, 220. Но у нас 222 полностью дали, потому что... Быстрый. Не знаю, зачем мне так дали, но дали попробуем. Ладно, у нас площади небольшие. Глянем, что там будет. А Есть уже открытый. Его и возьмем. Четыре к одному. Четыре к одному. Грунт уже у нас вымешанный, пацаны работали, поэтому вперед себе так побольше сейчас разведу отвердос быстрый потом сохнуть он сложил все быстро та и температура под 27 наверное есть 4 к 1 и разбавителя 110 ну, возьмем 20 процентов 110 -й. то есть я средняя но разбавителя так скажем немало обычно Обычно 15 потолок, а тут 15 минимальная планка до 30. То есть такой зазор хороший оставляют рекомендаций. И все, сейчас идем нагружать. Давление единичка эрганза. Блин, справляется шикарно она, даже при таком давлении. Так, ну тут... Тут я буду наносить целиком мне под перетирку, а там именно по шпаклу пройду. Это что второй, второй слой, а третий тут тоже будет. Я буду носить только на шпакло. Уже наверх не буду. Но я так чисто, чтобы мне удобно было с плоскостью потом работать. Тут у нас по шпатлевке. Вот в такой форме будет сейчас все. Так, так, так. Все отлично. Вижу уже тут блики около шпатлевки. Это хорошо. На черном хорошо видно. Единственное плюс черного грунта мне нравится, что хорошо видно на отражение сразу все. На сером не так видно. То есть можно первично посмотреть, что у нас с плоскостью все слои грунта начну отсюда здесь лежит два слоя грунта и скажу так вот на первом у меня каплюшка пошла он какой-то жидковатый по моим привычкам то есть первый слой у него здесь только здесь подтек то есть он при среднем разбавлении 20 процентов с учетом быстрого отвердителя он ну, жидковат. Хотя на плоскости наносится в принципе нормально. Здесь уже доливал остатки. Тут получается почти 4 слоя. То есть 3 нормальных. И четвертый такой уже. Там, что осталось, да раскидал. Пока мокрая, Чтобы оно растеклось. По растекаемости ну, такой, знаете, средней привычности грунт-наполнитель. То есть он не сухарем лежит, но шагрень высокая. Относительно привычных мне Грунтовший грень Ну такая очень высокая Вот Сейчас хорошо видно Это он уже полностью на отлип высох Будем тереть Я думаю сушки я ему оставлю а Завтра целый день я занят Ну полтора дня у него будет общей сушки И две ночи полных Выкатим на солнышко Пусть посохнет И посмотрим как он у нас будет тереться Пока что все Так продолжим а, Двери отстоялись три дня грунт ну по-любому высох шагрень ну, в принципе нормальная шагрень Я ее залил хорошо то есть он растекается сейчас для работы нам надо 180 240 240 и 320 на мягкой подкладке это все будет идти у меня под грунт мокрый по мокрому поэтому начинаю со 180 чтобы просто быстрее отработать пылеотвод к пылесосу не подключаю специально чтобы посмотреть как там что будет с наждаком происходить Понятно, что с 180-кой грунт будет тереться по-любому хорошо. Фу, не забивает. Грунт полностью высох за трое суток. 180 ки сейчас перебиваю все до состояния, когда у меня шагрень если есть то она еле-еле вот так просвечивается потом перехожу на 240 брусок 240-320 на машинке и все у меня готово под мокряк знаете, слой хороший толстый получается потому что тут у меня небольшая кривинка оставалась три э -э, жирных залитых слоя 180 к я вытер в ровную линию но еще не пробился это значит слой нормальный плотный. мерять я не буду потому что там бесполезно особо э -э, там много шпатлевки То есть мы не поймем точно я не делал тест именно на тест панель что-то я протупил ну так в общем нормальненько перебивается пойдет так дверь готова к мокрику. вот крас ну, тут я вытирал а тут и вот тут перебилась на торце неудивительно, как бы крупные наждаки очень были. Но так, в общем, то есть по плоскостям нигде пробивов нет. Слой получился хороший, грунт высох и, в принципе, терся вполне все нормально. Поэтому для бюджетного грунта неплохой результат. А да, на него, я думаю, нельзя надеяться, что он за 4 часа так высохнет, чтобы его перетереть. Потому что все-таки бюджет-бюджет. Но на неспешные какие-то работы, когда нужно сэкономить, я думаю, прокатит. Так, давайте посмотрим на готовый результат. В общем, в целом очень даже неплохо получилось, учитывая, что это в принципе грунт в районе бюджета. Но на крыле вопросов нет, тут малая зона. А здесь мне не понравилось вот тут в одном месте отчетливо видно. Я-то это сейчас подполирую, подобру чуть-чуть. Но там, где выход на металл у грунта, вот именно получается идет грунт потом чуть-чуть тонко протертый металл, и опять грунт. Здесь видно, что двухкомпонентный материал, который я сверху лил, он э, среагировал с низом, то есть низ у нас, грубо говоря, полноценно не высох. Это единственное, что мне не понравилось. По всему остальному, как он сохнет, как он трется, если это неспешные какие-то работы, вполне себе неплохо, ну, для бюджета, я думаю, где-то может быть, плюс-минус. Ну, это бюджет, с него особо требовать. Я просто сравниваю материал с тем качеством, который я привык работать, ну хотя бы уровня там среднего рынка. Это же низ рынка тут ну, придираюсь я к нему, прям таки, серьезно придираюсь. Такие вот дела. Все. Всем спасибо за внимание. Если есть вопросы, пишите в комменты. Всем пока.